Приветствую всех любителей видеоигр, а игра под названием N-Mutation, ну это на русском, а так N-Mutation, э -э -э что-то такое, в общем, с английским, ну естественно, все так плохо, поэтому игра в стиле киберпанка, где нас предстоит играть за прекрасного персонажа-одиночку с высокими боевыми характеристиками, назовем это так. Сюжетная линия, естественно, будет проходить, блять, началось в мире киберпанка. Ну, естественно, а, контейнер входит на траекторию памятника, Запрашиваю сопровождение воздушного подразделения. Воздушное подразделение КРОТ инициирует протокол задания. В общем, этим она меня и завлекла. Контейнер удалится. Столкновение через... 5, 4, 3, 2, 1. Цель поражена. Хрена себе Взрыв. Вау, это вы где такой вирус решили вы строите? На какой-то другой планете? Файлор. Так. Она в таком достаточно пикселизированном стиле. Отклонено. Там кот сидит за место человека. Это нормально? Он что, ученый какой-то? Я только сейчас обратил внимание, прикиньте. Так. Девушка просыпается в непонятной каком городе, в разрушенном. Ну да, похоже на разрушенном. Ебать, это вот что за стуки были. Играть я буду на геймпаде, поэтому не переживайте. Здравствуйте, посылка для N-Flores. Пожалуйста, проверьте перед открытием. О, там что-то дергается, я ж от вибрации труханул немножко. Вздернул, так сказать. Так я думаю, что здесь? Мне, по-моему, на носу пластырь. Инициализация. Загрузка индивидуального голоса. Интеграция системы пользователя. Интеграция завершена. Теперь вы можете использовать коммуникационного дроида. Пай-пай. Доброе утро, дорогая. Сегодня замечательный день. Идеальный день для милой юбочки. Эй. Это твоя новая игрушка? что просканирует нас, да? Нет. Дорогая, это подарок на нашу годовщину дружбы. Такая милая. Теперь мой голос сможет сопровождать тебя везде. Куда бы ты ни пошла, я буду рядом. Это здорово. Да-да, так что не теряй его. А, не буду, но он мне пока не мешает. Мне нужно принять душ. А можешь взять его с собой? Он водонепроницаемый. Уж нет, ты останешься снаружи. Хотел попялить на нас О, смотрите, это 100% вид с бота Он смотрит за ней Ну, ничего так, ничего так Ладно, ладно, мы тоже отвернемся Глаза закрыли быстренько Поняли? Быстренько Так, удерживал ЛТ, чтобы сканировать объекты Ага, это задание у нас появляется Когда мы сделаем, то есть дневные дела Это надо проверить почту Я хочу сначала осматриваться Опа. Это Можно взять Киберкод плюс Вижу статуэточки, их взять нельзя Биту взять нельзя Сменить снаряжение Но ну, пока зачем, нам пока про это ничего не говорили Ооо То есть это включает нам Жалюзи О, смотрите как круто, Желюзи с голограммой То есть когда ложишься спать, ложишься якобы В космосе Фото 16-летней Энн эм. В то время она была то еще скандалисткой Да видите он пластырь на носу, и У этой 100% пластырь на носу, отвечаю а, Его фото в молодости У него был такой же бунтарский темперамент Как у Райна можно опять принять душ. Но мы уже принимали душ. Зачем нам второй раз душ? Проверить почту. А, Н, послушай своего папу. Обещай мне, что спросишь его о Н-504 во время проверки. Папа, прекрати, я в порядке. То, что N540 540 это суд, который циркулировал целую вечность. Н, ты должна еще раз поговорить с моего на... расследование Н-540. Я попросил его изучить это для меня несколько недель назад. Я ничего не получал в ответ. Приветики, дорогая Флорес. У меня есть книга, которую ты заказывал. Зайди в лазурную книжную лавку. Как можно скорее, забери ее. Эн, я узнал кое-что нового твоей болезни. Как можно скорее отправить в мою лабораторию. Я занят просьбой временно не писать. Это кто? Это кому? А, где ты был, Райан? Мы давно не виделись. То есть она писала Райну, но бот ответил, что нельзя его беспокоить. Эн, есть новые книги? А, есть новости о книге твоего отца? Помоги мне с проверкой, если будешь свободная минутка. Неплохой повод заглянуть в бар. Я в командировке Какое-то время буду не в городе Возьми выходной Постарайся отдохнуть Пока меня не будет Работа в скопе на вас двоих Ха, Попроси я Аяну притормозить По ее словам, она гениальный хакер который метает Умеет заметать за собой следы Но подчищать не всегда приходится мне Это значит командировочка от Раймонда Большой босс Это от отца Ага, заглянуть Это неизвестно от кого Это Алла. Так, сохранить вот, я тут немножко заходил, было любопытно Просто, прежде чем в нее поиграть Я все-таки решил немножечко ее посмотреть О, еще одна фоточка Ка Накамура Это подпись такая Накамура, второй ребенок, ранее она увлекалась моделированием А теперь заведует баром сицилийский кувшин Маргарите Так, как я понимаю, они то ли это все фото родственников То ли еще что-то Это вид сверху вниз, типа тупо, да? Защитный зонт с функцией защиты подобрать. Окей, я взял зонтик. На этот раз вкали мне в шею. Уверен, что не будет больно. Это новое лекарство. Просто сделает. А потом едва слышно раздалось унылое пение. Мы коробки еще пинать можем, это тоже хорошо. Ой, ходить медленно можем. Дверь обклеена пыльной бумагой, скручивающейся по краям. Давайте посмотрим. Уведомление об оплате. Государственная поддержка номер 13. Протез конечности, биокожи. Да, сама отсутствует, бла-бла-бла, кредиты и все такое. А, Какое-то чавкание. Дальше. А, церковная брошюра, размокшая в воде. Большую часть ее содержания же нельзя разо разобрать, какое предложение предложения посередине. Те, кто владеет клинком, никогда не достигнут его. Он, начало и всему конец. Разыскивается, недавно из тюрьмы сбежал крайне опасный преступник Эрик Марком. На свободе он представляет собой угрозу для общества. Любой, кто располагает информацию, может помочь и будет вознагражден. Хорошо. А, сорвать награду? А давай. Награда за голову Эрика Маркова. Так. Какая карта, неудобно, Юшкин. Да ладно, ч так неудобно-то? Вернуть книгу. Так, нам сюда. О, предметы, с которыми можно взаимодействовать, подсвечиваются. Вот это хорошо. Это реально хорошо. Так, мы вызвали лифт. А, мы, мы, ой, те самые, мы хорошие, эти самые. Как их? Мы интеллигентные люди, будем ходить пешком, блядь. Аяна? Эй, она уже соскучилась по моему голосу? Такие милые актики, ну, эти, анимационные картинки. Я просто тестирую эту штуку. Ну, хорошо. У меня есть более важные дела. Так, я так, сделал. Не волнуйся, скоро увидишь. Эй, прекрасная энночка, пошел нахуй От него бежать, ну, естественно, а так пешочком. А когда, а когда еще? А куда вы еще пешочком походите? Я не понял. Я привык в играх везде быстрее, быстрее бегать, бегать. Немножко отвлекаем от этого. Так, нам куда-то налево. Если я нажимаю, да, то все, предметы, с которыми могу взаимодействовать, подсвечиваются. Это реально круто. Как насчет музыки? Нет, спасибо. Ньюлистин, Белстон Болкинс. Проверить. А поклониться? Ну давай, почему нет? Вы складываете руки слегка, ну вас наполняет чувство безмятежности. Тоже мило. Книжки я пока смотреть не хочу, пока пойдем по заданию. Здравствуйте. Я пришел за книгой, которую заказывала. О, наконец-то ты здесь. Я приложил много усилий, чтобы найти эту книгу. Как то мистер Холд? Подумал только человек, который. А Подумай только. Человек, который не может жить без чтения, решил сесть. В Маргарите. Там должно быть нелегко найти книгу, стоящую его внимания, да? А, я не знаю. После последнее время не появляюсь дома. Сколько себя помню, хоть всегда покупал здесь книги. Особенно любил братья-роботов. С тех пор, как он начал свое робопутешествие. Ладно, у меня еще много дел. Но если тебя интересуют книги, не стесняйся заходить поболтать. Конечно, загляну, когда будет время. Так, все, книгу мы забрали Дальше, ежедневные дела Проследовать в подземную лабораторию Дока А, нам направо, да? А я по дороге могу бегать? Еба, еба Вот это, вот, это, вот этого не хватало О, да я могу по всему городу Получается бегать Так, переходим аккуратно Посмотрим налево, направо, направо, налево И пошли дальше так, вот так вот сделаю. Опа, еще какая-то листовочка. Полезное забвение. Устали использовать превшийся ПЗУ, чтобы стать еще одним непобедимым суперагентом. присытившийся кинозвездой или космическим магнатом. Осознали, что единственная истинная спасение лихорадочного, стремительного, хаотичного века. Абсолютная пустота забвения и блаженство не знали? Попробуйте полное забвение. Мы можем вам поможем вам забыть все. Свяжитесь с, с ближайшим дилером, чтобы получить больше информации. Убийца-хромовник уже скоро. Группа будет выступать вживую на правой стороне 42-го квартала. Группа в поисках партнеров и музыкантов любых направлений. Свяжитесь с менеджером группы. Для более подробной информации он будет на выступлении. Так, 42-й квартал. Если я все правильно понимаю. Если это где-то здесь. То я думаю, это будет где-то здесь. О, смотрите, я могу это подобрать. Что это такое? Эй, я здесь кто-нибудь? Кто говорит? Я столкнулся с небольшой проблемкой И так, ну и сижу на ней Но это не моя вина, я не виновен О, что ж Принесешь мне чего-нибудь поесть? Я хочу мятный восторг из слева к обществу Что на соседней улице Ты охерел, блядь, мятный восторг он захотел С Денин, у меня его нет Может, я могу что-нибудь другое дать? Конечно, сходи и купи этот кусочек мятного восторга для себя Что? Да иди ты нахер на... А, вот Вот, менеджер Привет, ты тоже на концерт? Просто прогуливаюсь. Круто, просто прогуливаюсь. Использую это в припеве моей первой песни. А чё? Все типа? Ты играешь на гитаре, наша группа как раз разыскивает гитариста. Нет. А на контрабасе, синтезаторе, барабанах, на деле нам не хватает вообще всех. Мне это не интересно. Ладно. Ну подожди. Вообще ты разведчик, видишь убийцу с Это я обнаружил. Наша агенция разыскивает главного вокалиста для свободного в этом городе. У этого человека будет особое привилегие. Выступление с МИОН. Я думаю, ты идеально для этого подходишь. Прости, все еще не интересует. А можно тут вот как-нибудь добиться? Вот я сейчас буду пиздец. Вообще... А, ну все, понял. Короче, ее ничего не интересует, я понял. А жаль, а жаль, а жаль. О, еще коробочка взаимодействия. Не знаю, зачем я это все собираю, если честно, но... Да ладно, раз уж я это уже собираю, то почему бы и нет. Не знаю, где мне ему купить вот эту... Нет, подождите, это мне сюда по заданию. А где мне купить? Вот даже вот просто интересно, если честно стало. О! Блядь, чего? Кто бросается тут? охуели? Кошаки, блядь! Ч тебе надо, блядь, тварь? Нихуя она охуевшая бутылки разбивает, блядь! Иди-ка дай пизды, блядь! Нихрена себе охреневшее животное! О, винтик какой-то а все здесь ничего не а я думаю я там смогу купить туда наверх наверное, не смогу да, пройти да не, не дают падла не дают так что в этом магазине предназначен гости этот товар впечатляет а, блин ну хоть бы на карте не знаю да вот смотрите вот если честно могли бы отобразить хотя бы на карте или вот здесь да можно купить вот этот сладенький вот этот, вот? Добро пожаловать в сливки общества. О, хотите приобрести мятный восторг по низкой цене? Всего в 100 кредитов? У меня всего 100, блядь. Хуй с ним. Давай, ждем вас снова. Ну, как бы, блядь, играем в первый раз. Еще неизвестно, буду ли я играть дальше. Ну, все зависит от ваших просмотров, подписок, предложений и как бы все такое в этом роде. Так что подписывайтесь на канал, ставьте палец вверх, предлагайте игры для обзора. Спасибо, ребят, в любом случае... За то, что смотрите меня, конечно же. Ну, давайте дадим ему, посмотрим, что он будет. Так, принесешь мне что-нибудь, я хочу. Да-да-да-да-да-да-да-да-да. На, держи. Ого, спасибо, такая вкуснятина. Взамен, вот, возьми что-нибудь из этого. Киберкот он мне дал. Почему ты подкрышь клюк? Кажется, она не при придержит. Эх, я знал, что ты все поймешь. Никто не загонял меня вот. Я просто живу под землей уже долгое время. И тебе нравится жить там внизу? Не, мне, мне бы хотелось выйти, но. Но моя социофобия отговаривает меня выходить на поверхность. Понятно, то есть ты здесь попрошайничаешь? Не, я слишком боюсь с кем-либо контактировать. Поэтому я просто ройсь в мусорных баках или выхожу в полночь за едой. Я разговариваю с людьми только тогда, когда я в отчаянии. О, меня зовут Хаппи. Босс, могу я называть вас своим боссом? Погоди, с каких пор ты стал твоим боссом? Я живу совсем один и мне некому обратиться. Вы единственный, кто протянул мне руку. Если я могу хоть как-то быть вам полезен, только скажите. Я уже приличное время послушаю разное из-под своего люка, так что у меня есть новости из первых рук. Просто не называй меня боссом, мне прихвостни не нужны. Ну, я, пожалуй, пойду, пока. Хорошо, босс. А то есть я с ним могу, да, поразговаривать? А, или не могу. Ладно, подожди, он сам попросил называть меня боссом и сам хрычит что-то. Ну ладно, мы получили киберкошку. Не знаю зачем, но судя по всему, коллекционный памятный предмет. Салам. Давно не видели, Сен. Да, в последнее время я была завалена работой. Сегодня вот пришла с проверкой. Хорошо, тогда поговорим, как закончу. Хорошо. Продать поддержанные товары. Две, смотрите, у нас две кошки. О, я могу продать это говно. Да, конечно, давай продадим все. 10 долларов, блядь. Отбил кредиты, блядь 16 долларов всего Не знаю, зачем я это все собирал, если честно Ну да похуй Эн, если найдешь что цены, не забудь разобраться Разобрать в мастерской, я буду ужасно страдать без твоей постоянной поддержки Блядь, это можно было разобрать Ну твоим Ой-ой-ой-ой-ой-ой Это все читать, сейчас смотреть Это очень интересно, но все равно Нам сюда, да? А, вот, вот кнопка лифта Блин, ну выглядит красиво, конечно так, поехали. А, ну мы то само, мы не бежим. Ладно, я открыл. А у этого парня должно быть полно секретов. Берется за ему подработок, но при этом умудряется жить так бедно. Так, подобрать все. То есть я могу, в принципе, этим, этим сканером сканировать и знать, куда я могу залезть. Красота. О, сундук. А, протез руки и пальцев. Можно объединить в целую руку. Хорошо. О, еще один сундук. Бля, я сундук хотел залезть. Защитный прибор для блокировки искусств солнечного света. Так, давай еще вот это возьмем. Фу, для первой серии столько информации. Новая система безопасности целого-целого состояния. Пора помочь дурачкам расстаться с их деньгами. О, посмотрите-ка, наконец, кто заглянул. Так как пора протестировать систему. О, Эн, ты здесь? А, ты что-нибудь слышала? Да, немного о том, что тебе нужно облапошить очередного доверчивого уйдет. Ну и кинуть его на бабки. О, значит, ты слышала каждое слово? Эн. я могу объяснить. Мое исследование представляет важное значение для будущего всего человечества. Я не могу посвятить тебя в деталь. Однако для этой цели мне нужны деньги которые безлюбие, я любезно заимствую всяких зажиравшихся буржуев. Ну, так сказать, даю им шанс внести свой вклад в развитие общества. Да в конце концов, блядь, для моих экспериментов каждый доллар на счету. Ах, я пришла, потому что получила твое письмо. А, вернемся же к делу. Я обновил твою систему. Гром, считаю, что это эксклюзив предназначен лично тебе. Ты упоминал, что у меня есть какая-то информация о моем недуге, так? Да, я собрал сведения о твоем энталитете и протестировал различные способы подавить его. Но, как ты видишь, ничего не сработало. Поэтому в этот раз я пробую совершенно новый метод, новую систему гром. Совершенно верно. Какая умная подобная... <смех> то есть какая умная девочка. В чем дело? Ну и судя по последним записям, менталитет приходит в действие в определенный момент. Его здесь заставляет тебя терять самообладание, что приводит к проявлению необычайно агрессивного поведения. И ты начинаешь атаковать все на своем пути. Более того, менталитет наделяет тебя неуязвимостью к любому урону. Будто бы ты превращаешься, превращая в тебя в самозащищающийся механизм. Как же мне это все надоело. Я настроил систему гром так, чтобы она собирала данные, которые могут узнать о твоем недуге больше. Еще лучше твой боевой костюм, но он не только предотвратит твои попытки ранить невинных людей в состоянии интеллекта, но и проанализировать данные в режиме реального времени, чтобы обеспечить твою персональную защиту в дальнейшем. Это что-то типа лечения? После того, как у вас будет достаточно данных, мы, вероятно, сможем установить причину этого явления, а затем и отыскать лекарства. Однако, это мы узнаем лишь только после того, как ты завершишь все тесты. Блять, ну давай. Отлично. Тестовый механизм находится в лаборатории слева. Я свяжусь с тобой вновь, когда все будет загружено. Пойдем. К тебе? Соединение. Пожалуйста, подождите. Маши горле переснулись. Сначала используем систему гром, чтобы переключиться на свой боевой костюм. О, сколько много информации, если честно, для начала. Прям аж немножко к это. Разбегает все в голове. Ну такой вот в курс дела. Меня не очень такой устраивает, если честно. Эллон, здесь пусто. Алан. О, я здесь. Извини, я обновлял клиент. Загрузка все еще идет. Секундочку. Воу, нифига себе, выглядит эпичненько. Все, я обновил систему. <связать> э, есть какие-то новые функции? Конечно. Я добил новую систему защиты и комплексный сбор данных. А еще у тебя теперь есть панели управления. Отлично. Док, твой суперкомпьютер глючит. Подожди немного. Обновление завершено. Подожди, мне нужно удалить несколько ненужных файлов. Спасибо за ожидание, Флорес. Все-таки, учитывая их ударение, он говорит, Флорес, как тебе новая система? Давай протестируем ее. Еще, кстати, у меня был выбор нескольких языков. Мне нужно собрать кое-какие данные. А, это самое. У меня был выбор языков, там, английский, английских и так далее. Но так как игра более похожа на корейскую, я и такой думал, ну, пусть будет японский. Потому что русского там нет. Будь бы русский, естественно, был бы просто. Ну, как бы естественно. Вам же... И надо тоже... Ахуевая кук, я хуево читаю, поэтому не страшно Так, спорим на Б, это, присесть там, потому что... Ага, вот я же говорю на Б Так, отлично Хорошо, давай продолжим тест о, теперь еще наверх а, Может в этот раз пропустим данный этап? Не-не-не-не Мне нужно убить, что программа работает стабильно Могут возникнуть сбои Или перегрузка системы Вряд ли бы тебе хотелось так рисковать Ведь так, Флори? Ну, в общем-то, по, по этой простой причине Я выбрал язык А у меня только один прыжок? Блин, нажали С двумя прыжками-то было бы Ну, хотя ладно, это же человек просто в костюме В таком, в легком боевом костюме не сказать, что он там с таким вырезом, что это прям боевой костюм. Ну да ладно. Ну на ней хотя бы шорты, а не юбки уже. Хорошо. А, верхний апперкот. Ага. Прыжок и вниз. Ага, хорошо. Подержи, чтобы зарядить свою атаку. То есть она еще даже шажочек делает назад. Опа. Опа, бот. Так. Удерживал Б для защиты. Ага. Бег, чтобы воспользоваться гранатой. Бля, я еще и не добросил ее. Пиздец, целую гранату А, теперь у меня две гранаты, отлично. Хо! -хо. Так. Использую РТ, чтобы использовать пистолет. Хорошо. Что дальше? Еще один тест. Давай начнем. В этот раз симуляции боя должна быть все в порядке. Твои противники будут иметь самые последние обновления. А, они выглядят по-другому. Жду твоя готовность. То есть мне их надо просто отпинать, да? Удерживайте право этот, а, чтобы выбрать. Ага, хорошо. Иппс он там разбросал, о, блядь, попал. Я сразу двоих бил, нифига себе. Дистоп. Но та, движение все еще немножко топорненький, конечно. Мне не очень это устраивает. Так, а я теряю ХПшки каждый раз, когда это самое когда даже блокируем. Пусть и мало, там по два. ух ты, блядь, еще живые. Но, в принципе, можно еще уклоняться, поэтому не страшно. А, я знал, что ты мне не подведешь. Получение данных на этот раз будет очень интересным. Также я приготовил для тебя сюрприз. Что-то загружать. Я получил это позову из Харбортаун. И ты идеальный кандидат для его тестирования. А, что за херня? Покажи, на что ты способна, Фаррес. Лови гранату, блядь. А чё, я их не добросил? Ой, пта. А застрелить это говно? Ой, можно. Тихо-тихо, даже Да, блядь, надо блокировать. Ну ладно. Так, тихо, как там блок я забыл. Ага. Ты что, блядь? Блок. Я он жизни отнимает, я хуе, умри тварь. Еще одна бойма, давай, давай, давай, давай, давай. Оп-оп-оп-оп. Спастом ударить. Спастом ударить. Я так и знал. Оп-оп, разворот. Оп, еще один разворот. Ага, это его слабое место. Хорошо. А ты ж тварь. Бля. А, а, а, а, а, а, а. а. А, то есть так и должно было быть? Ладно, все хорошо тогда. Такая, что? А, есть товар. это... Что с ней происходит? Не понял А, ну так и должно было быть, понятно нет проблем с данными о а формации ГИПКПА. Все в порядке. Кем? Просто убедись, что третий тест пройдет правильно и без задержек. Такой смотрит ее дан и там проверяет что-то. Очнулось. И ухвек уже вне костюма. Так, что там? А, я снова потеряла контроль? Да, все в порядке. Ты в капсуле испытаний, проходишь виртуальный тест. У меня все под контролем. Как я и предполагал, препараты настроения также провоцируют менталитет. Интересно, погоди-ка, этот параметр довольно высок, должен быть из-за резонанса магнитного поля. Упс, похоже, причина кроется в моем сильно устаревшем оборудовании. Что случилось-то? Не волнуйся, машина не повлияет на результат. Система гром записала и сохранила все данные твоего пола, все твоего интеллекта полностью и запишет все, что нам нужно. Система будет автоматически менять твой боевой костюм в случае необходимости. Если хочешь попробовать, то тебе придется подождать, пока не почему машину. О, а тебе заставил меня спросить об этом лекарстве? Н 540, да о котором ты говорил в прошлый раз. Да никаких новостей не будет, блять. Я даже не уверен, что вообще они будут существовать. Ну, ладно, тогда я пойду. Универсальный вспомогательный чип какой-то этот еще получил. Чипы может вставлять и вынимать из оружия в любое время. Хорошо. Так. Энн, пожалуйста, не мешай моим исследованиям. А, ну это он сказал, пока не починил. А куда мне так... Энн, ты можешь зайти ко мне? Накамура, в чем дело, сестричка? Сначала подойди сюда, подробности позже. Конечно, уже в пути. Так, система группа. А, ну все, теперь мне надо к, се... к сестре надо топать. А я могу повторно залазить в те же самые вещи, сундуки? Нет. Смотрите, как продумали, а? Неплохо. То есть нам все, пора валить. Я все смотрел. Ну так, чисто на всякий случай буквально проверяю. А лифт у нас здесь, поэтому он наверх. Так, сколько у нас осталось времени? Ой, пару, пару минут буквально осталось. Как раз доехать. Айна, мне нужно навестить сестру. Ладно, передай привет от меня. Окей, кстати, ты уже идешь на поправку? Не волнуйся, мой дворецкий хорошо заботится обо мне. Мне пора, время лечебных процедур. Блин, классно, а куда мне вообще в целом? Ну, мне показывают там куда-то вниз. По-моему, я должен был вниз там пойти Там нет прохода дальше вот Здесь, да. Не очень удобно, на самом деле, так вот по карте Ориентироваться постоянно приходится А, мне к машине Water. Ты что, водить умеешь? Тебе сколько лет? На самом деле, я сюда можешь зайти? О. А, так я отсюда и вышел, да? Да, фу, блядь Блю дом Хорошо, синий дом А в там зайти? В книжном я был Ну ладно, поехали а куда мне? О, мне сюда. Хорошо. Вот сюда. Ух, как он завибрировал. Да ладно, сейчас реально полетит. Ладно, полетела. Значит, она умеет водить. Уже чуть больше информации. О, красиво. А это загрузка. Кстати, вот в такие моменты, в такие моменты загрузки, потому что тачка выглядит более-менее не так пикселизированно, как все герои, но героев можно было хотя бы во время тех же самых загрузок или еще где-то делать менее пикселизированными, да? То есть если посмотреть на город да он не выглядит таким пикселизированным, как все герои. Настольно плохой фильм ужасов, что на нем было невозможно не уснуть. Неплохо. О, нам показывают. А, вот он и бар наш. Сицилийский бар. Так. Со возвращением миссен. Сегодня на Камура Флорес взорвалась целых 106 раз. Я выполнял программу... Вот бы Эн вернулась домой помогла, которая установил на меня, мистер Хольц. <с> Привет, Эн. Давно не виделись. Гадаешь, почему я торчу снаружи? Твой отец решил, что в баре не нужна система резервирования мест. Это мой акт протеста. Пожалуйста, проходи. <с> Блядь, роботы просто шли с ума и решили протестировать. Ой, больно. Кто у меня с лестницы? О, Энн, ты снова поймал меня на мошенничестве? Тихо, я просто пытаюсь зарабатывать на жизнь Никому об этом не говори Уже, походу, не первый раз, дать просто Так О, я уже сестрицу, кажется, увидел, да? Да, да, 100% забаром О, я же говорю, не зря же мы фотки посмотрели Очень похоже, кстати Такая, привет, типа, ползи сюда А выглядит, кстати, ничего, местечко О, смотрите Получите 10 кошечек и получите катмобиль О, я смогу на катмобиле кататься Так у меня уже есть тачка Зачем мне тогда катмобиль-то? Но ну, мы вроде в этом месте, в хорошем Бегать нельзя Энн, наконец-то ты здесь Сегодня у нас так много посетителей Нужна моя помощь? Несомненно, этот дурацкий бармен И опять не работают. Райан еще куда-то запропастился Так что вся надежда только на тебя Сегодня я на тебя рассчитываю Весь проблем можно меня положить Но сперва мне нужно переодеться Костюм бармена О, какой костюмчик, надо сменить одежду по заданию Давайте, ладно, оденем костюмчик, а там уже это самое о, кошечки! А, я их взять не могу, да? Блять, а тут было бы еще плюс две. Так, лучше не беспокоить его. Я вернусь позже. Хорошо, опа. Когда мы были маленькие, мы играли в прятки всей семьи. Это было наше любимое место. Когда Райан ошибался... Отец пытался напугать его. Если не будешь вести себя как след, я запру тебя внутри. Внутри прячутся человечки, которые умеют колдовать и специализируются на, застип... не... на дисциплировании непослушных детей. То есть, да, тут про прошленькое немножко рассказывает. Но тут можно сразу посмотреть все предметы, с которыми можно взаимодействовать. О, портрет нашей семьи. Здесь я, папа, Накамур, Райн, Хелен. Когда мы успели сделать этот снимок? Хм, какое у вас тут смешное выражение лица. Так, нам сюда. Там комната Райна. Кстати, а давай, а давайте в комнату Райна кстати, глянем. О, какая комната Не сказать, что здесь беспорядок, но некоторые вечно полу валяются. Так, куда я еще могу? О, Мелон. Закрыто, блядь! Падла. Ход. Письмо, книги. Комната папы, любителя всякой инженерной всячественности выделяется каждый дневник. Но так как он заперт, никто не знает, что в нем записано. Ладно, это книжка. Ладно, в целом я сейчас не буду сильно Везде все смотреть Как бы лазить по всему этому Давайте проверим все-таки костюмчик О, дневник Единственный неповторимый, Н, Что это такое? Что? Это, голо... это воспоминания, типа? Когда они еще были Намного моложе Прикольно На Камура спит внизу, а N Кастл Наверху Блин, а классно они придумали не, непло неплохо, на самом деле, сделан на стенах такая тема. Так. О, -о, -о, о Нифига себе! Киноварь! Стандартная форма. Нифига у меня костюмчиков! А дайте на этот посмотреть. О, -о, -о, -о, о Вот она в таком, может... Ничего так, это самое. В таком костюмчике можно как раз и на бар идти. Ладно, давайте день костюм барменш. И в таком тоже в целом неплохо. Бармен на полставки. Прикольно. Я надеюсь, я заработаю хоть денег за это. Потому что если нет, это будет обидно. Ну да, костюмчик ничего такой. Но. Но. Но. Продолжение зависит от вас. От ваших просмотров, подписок, комментариев, лайков. предложение другим людям смотреть. Так что предлагайте мой канал смотреть, если вам нравится. А также подписывайтесь на канал. Ставьте палец вверх. Спасибо, ребятушки. До новых встреч. Пока-пока.